В музее истории КФУ открылась выставка под названием «Студент, охотник, сказочник», посвященная 225-летию писателя Сергея Оксакова. Он родился в Уфе в 1791 году, а в 1804 поступил тогда еще в Императорский Казанский университет. Поскольку фамилия его начиналась на первую букву алфавита, ее произнесли первый. Так Сергей Аксакова стали считать первым студентом Казанского университета. И только этим запомнился писатель, но еще как самый молодой студент университета. Ведь на момент поступления ему было всего 13 лет. Из своих воспоминаний Сергей Тимофеевич описывает вот эти студенческие годы, и у них было чувство гордости, что они стали студентами университета. Они целый день занимались. Ведь студенты университета еще полагалось шпага в форме студентов, описывая, что с какой гордостью они выходили на прогулки в город и обращали внимание местных жителей, которые говорили им вслед э, студенты идут, студенты. Сергей Тимофеевич написал множество произведений, но самое известное это сказка Оленький цветочек. Вот он, цветочек аленькое. Как выяснилось, это не вымысел, и такой цветок действительно существует. Правда, растет он только в Ульяновской области и является достаточно редким. Еще в раннем детстве отец Тимофей Степанович привил своему сыну любовь к охоте и природе. Позднее Сергей Оксаков стал заядлым охотником. Он даже написал книгу «Записки ружейного охотника», посвященную четырем видам охоты. Здесь каждый может принести с 19 век и примерить на себя образ писателя и сказочника, написав пару строк за старинным письменным столом. Анна Глазнова, Руслан Урозаев, Универньюз.